Есть такая русская пословица, что громче всех кричит «Держите вора, сам вор». Для чего он это делает? Для того, чтобы отвести от себя подозрения. Смысл этой пословицы в том, что раз этот человек указывает в какую-то сторону и говорит «Вон там вор, смотрите, держите вора», значит он сам не вор, он благодетель, заботящийся о благе других. В отношении последних событий в России я подумал – а не могут ли подобные люди возглавлять, например, охоту на инокомыслящих или на экстремистов и таким же образом кричать ⁇ Держите экстремиста, вон он ⁇ Все подробности у Светланы Щеблаковой. Нечестивые души от нечестивого духа. Надо звать их падалью и брезовать с мрадом их, не касаясь их, не знать их, не бояться их. И не внимать их как бреху псов зловонных и мерзких. Мы казаки, и коль народ наш исполнит эти заветы, будет обезоружен враг. Эту старинную заповедь знают и исполняют все представители. А, если вы подумали, что это он экстремист, нет, вы ошибаетесь. Это борец с экстремизмом. Посмотрите, мне порой кажется, что вот оно лицо нашего времени. Позвольте показать вам, что это за казачьи такие заповеди. Что называется, уберите от экрана детей. Еретиков, поднявших воина веру православную. Не слушайся, они придут проповедовать свои учения. Гони их мечом» Ну, имеется в виду, наверное, все-таки футбольный мяч мячом. Поиграй в футбол с ними. И топи в реке. Ну, просто на пляже подурачься с ними, поиграй. И вот потом дальше здесь перечисляется то, что они как раз в передаче упоминали. Посмотрите, вот эту фразу предыдущую как-то они постеснялись вставить в передачу, хотя он наверняка ее произносил. Оскорбленные экстремистскими высказываниями в адрес своей религии, содержащейся в литературе, они объединились и написали коллективное обращение в прокуратуру Волгодонска. Как вы считаете, как православные казаки должны, согласно этим заповедям, относиться к неправославным религиям? Например, к мусульманам, буддистам и другим. Вы правильно считаете. Весь этот текст касается всего неправославного. Ну, возмущает просто-напросто. Такое отношение вообще ко всем православным религиям, это ко всем религиям мировым, основ... общепринятым. Ой, он вспомнил про все другие религии. А разве они не псы и как там вы называли? Мировым религиям, да, все эти религии, в их понимании, это сатанинские религии. На самом же деле в казачьих заповедях другие все религии как раз-таки и называются сатанинскими. Но не только казаки называют другие религии сатанинскими. Это без стеснения делают православные священники. Все сектанты – это, конечно, демонические движения, особенно святые Иеговы, безусловно, демоны во плоти. Люди, которые вообще никого не слушают. Мировым религиям, да, все эти религии, в их понимании, это сатанинские религии. То есть нет. Меня... Ну вот есть ясность ума у этих людей. Я, я их вообще yeah. не понимаю что творится у них в голове. Дальше в передаче показывается литература свидетелей Иеговы, которая считается экстремистской. Вот эта брошюра, в чем смысл жизни, как же его найти, за что она была признана экстремистской, давайте посмотрим. Вот за такие иллюстрации и за такие высказывания. «Вопреки учениям Иисуса, духовенство с обеих сторон поддерживало войны». То есть, когда две страны христианских воюют друг с другом, то священники одной страны говорят, что Бог с нами, и священники другой страны говорят, Бог с нами. Идите и убивайте, они благословляют на войну. Вот об этом смеют говорить свидетели Еговы, и за это они экстремисты. Главное обвинение – распространение экстремистской литературы, разжигающей вражду и религиозную нетерпимость. Что же ставится в вину свидетелями Иеговы? Вот небезызвестный диакон Андрей Кураев, он цитирует решение суда по свидетелям по их литературе. Заключение лингвиста. Итак, литература способна подорвать у читателя уважение к христианской религии. И вот Кураев здесь пишет свои мысли Подрыв уважения, равно экстремизму, я в своих антисектантских и полемических статьях, книгах и лекциях не раз вполне сознательно подрывал уважение к тем или иным религиозным деятелям. То же самое делали Дворкин и другие. Итак, совсем не безразлично верит человек в Отца и Сына и Святого Духа, Троицу, Сущную, раздельно, или он верит на манер иудеев или мусульман единого живого Бога, а все остальное, значит, Христа Спасителя и Духа Святого, воспринимать как служебные сотворенные существа. Это, повторяю, есть хула на истину, которая закрывает для человека дверь спасения. Я объясню, что он имеет в виду простым языком. У мусульман и у иудеев нет спасения. У них нет истины и спасения. Как вы думаете, вот такие слова могут подорвать у слушателя уважение к этим верам? А когда мы получаем Библию впервые из рук сектант такой-нибудь, харизма он там проповедника, желто-черная кожа вот он. А проповедники нужно судить по его коже. Желтая у него кожа, черная, ну неправильная кожа. Это не расизм. Этим людям можно все. Но в каком еще смысле можно кричать вор, вор и отводить подозрения от себя самого? Очень много было перенято из наработок фашистской Германии, когда эксперименты психологического свойства проводились над узниками различного рода концлагерей. Это правая рука Дворкина. После того, как он сказал эти слова, теперь уже никто не заподозрит его самого в нацистских методиках в ходе сегодняшней акции было собрано 17 подписьов. Все любви обильно, все так хорошо, здорово, как, как в раю там. Ну, конечно, вообще.